Да нет. Уважаемый клиент, вас приветствует робот-помощник Тинькофф Банка. С вашего номера телефона была оставлена заявка на оформление кредита с выпуском виртуальной карты. Если операцию выполняете не вы, нажмите один. Здравствуйте. Алло. Следительный отдел Тинькофф Банка, меня зовут Екатерина, я вас слушаю. Да мне просто позвонили, я ничего не делал, никакие эти операции. То да, есть данную заявку Вы не подавали, правильно Вас понимаю? Да. Угу. Доверенные лица могли подать данную заявку без Вашего ведома? Да нет, конечно. Хорошо, тогда будем документировать Ваш голосовой ответ, также напоминаем, согласно регламенту банка наш разговор с Вами будет записан. Подскажите за последние тридцать дней, где предоставляли паспортные данные? За последние тридцать дней. В МФЦ. Где еще могли предоставлять? Да еще больше нигде. Здравствуйте, это ВТБ банк. Одиннадцать минут назад была подана заявка на смену финансового номера телефона с вашего онлайн банкинга. Если вы подтверждаете действие, нажмите один. Если вы не совершали смену номера телефона, ожидайте соединения с оператором. Здравствуйте, технический отдел В банка. Меня зовут Евгения. Здравствуйте. Обработали вашу заявку на смену номера телефона, но заявку вы не подтвердили. Могли бы уточнить причину, по которой вы не подтверждаете запрос? А как надо подтвердить ее? Вы хотите ее подтвердить? Ну, я просто не знаю, что происходит туда. Что еще раз? Я не понял, что просто происходит. Мне что-то робот наговорил, я не понял. Здесь про Sony. Набранный вами номер не обслуживается. Набранный вами номер не обслуживается. Набранный вами номер в настоящее время свободен и не назначен никакому абоненту. Если вам позвонили с этого номера, то это, скорее всего, мошенники. Просим вас прямо сейчас пожаловаться своему оператору связи на звонок с подменой номера. Ваше обращение своему оператору связи поможет ограничить звонки мошенников с подменой номера.